Добрый день, дорогие друзья! Чаще хочется встречаться. Какой сейчас? Сегодня другой. в основании демократии, гражданского общества в России, в укрепление нашей государственности. Ваша работа требует высочайшего профессионализма, постоянной душевной отдачи. Здесь в этом зале немало журналистов, прошедших так называемые горячие течения. Особой То, что в наших днях мирные трансвестические люди все больше и больше во многом ваших заслуживание. Все эти годы вы работали в очень тяжелом воздухе. Практически вы своими глазами видели, как жив и что выдерживал на площадке, находящейся там в лазерной партии. Видели, как он... Никакой ценой выстрадал мир, мир и право на нормальную жизнь сам Чеченский При этом вам пришлось столкнуться с хорошо организованной и щедро проплаченной настоящей пропагандистской знаниями. Жизнь вместе с тем все расставила свои места. Показала, кто есть кто. Международные террористы, воюющие собственным народом. Не только юридические, но и нравственные. И сейчас наша общая задача не повторять о жизни прошлого и сделать мир лучше в Чечне действительно неопротивной. Всем очень хорошо понимаем и знаем. Освещать события в Чечне очень сложно. Они имеют основные исторические форты, эти события. Требуют глубоких знаний, взвешенных, ответственных, Личный оценки того материала, который вы выдает. Но главный рецепт здесь. Только один. Говорить правду. А она в том, в последнее время в Чечне-Дри поменялся от Очень многие события здесь происходят впервые. Впервые за много лет. чеченские призывники начали проходить военную службу в рядах вооруженных сил российских финансов. Впервые за многие годы Чечня перевела деньги с сумму плату на работу в федеральную лечку. Это только часть изначально новых факторов. Все это общие работы, в том числе ваша работ. Уважаемые Были бы невозможны без свободных средств массовой информации. И изъявленность этих институтов остается важнейшим в развития общества и государства. Миллионы наших сограждан видят происходящее в России именно в ваших глазах. Судят о новостях с вашим И подавляющее большинство жителей нашей страны верит в Англии. Верить компетентность и ответственный подход от журналиста. Я еще раз сердечно поздравляю вас с высокими государственными виноградами. Благодарю вас за честную и мужественную работу. Должен прямо сказать, не жаляясь, не жалея себя, вы, по сути дела, спасайте жизнь многих многих людей. Желаю вам здоровья. И счастья вам и вашим близким.